Саляму алейкум, с вами Мадина Калимулина. Тема сегодняшнего выпуска – куда инвестировать мусульманину или куда инвестировать, не нарушая принципы и нормы халяль. Перечислим основные направления инвестиций, которые возможны и дозволены исламом. Во-первых, инвестиции в исламскую финансовую компанию или исламский банк, инвестиции в валюты, инвестиции в бизнес, инвестиции в недвижимость или активы, инвестиции в биткоины и подобные инструменты. И еще один вид инвестиций – это инвестиции в ценные бумаги. Какая может быть цель инвестирования? Во-первых, накопление с последующим приумножением для э, приобретения чего-то важного в будущем, например, квартиры, автомобиля, дачи, гаража и так далее. Соответственно, здесь вы не хотите особо рисковать своими финансовыми ресурсами, в то же время не, не прочь бы их и приумножить. Здесь вам нужно выбирать наименее рискованные виды инвестирования. При этом не забывайте, что без рисков нет прибыли. Соответственно, если вы хотите их приумножить, то вы должны нести риск потери своих средств. Поэтому вам нужно выбирать наименее рискованные виды инвестирования это может быть например инвестиция в исламскую финансовую компанию средняя доходность таких инвестиций по россии это 10-13 процентов годовых кстати, об исламских финансах России мы говорили в предыдущем видео, ссылка здесь, заходите, смотрите и задавайте свои вопросы. Если речь идет о вложении в зарубежную исламскую финансовую компанию, то здесь обстоит дело немножко посложнее. Во-первых, для того, чтобы инвестировать туда, вы должны находиться, как правило, физически там и быть резидентом этой страны. И даже резидентство может не гарантировать вам то, что вам откроют инвестиционный вклад. Это первое. Во-вторых, Доходность по валютным счетам, как правило, гораздо ниже, чем у нас в России в рублях, ну, потому что ситуация в экономике там несколько другая, инфляция другая. И все это сказывается на том, что средняя доходность таких вкладов в валюте в среднем 1-4, максимум 4%. Поэтому стоит ли это, это свеч, считайте сами. То есть вам нужно перевести деньги в доллары или в евро или в другую валюту, перевести, возможно, потратиться на билет, на открытие договора. И еще не факт, что, соответственно, доходность будет по этим счетам Если же вы работаете в другой стране и часто бываете там, являетесь резидентом и так далее Тогда, конечно, такой род вклада вполне можно рассматривать Кстати говоря, вложения в валюту также могут быть неплохим вариантом и очень важно не забывайте диверсифицировать, старайтесь не хранить все яйца в одной корзине, вкладывайте в разные компании, в разные валюты или в разные компании и валюты одновременно. Ну и, собственно говоря, сбережения средств в виде кредита без процентов тоже никто не отменял. Еще один вид инвестирования – это вложение в бизнес. Вкладываться в бизнес имеет смысл, когда вы разбираетесь во всех тонкостях бизнес-процессов. Как правило, это может сделать человек, который сам является предпринимателем. Если же у вас такой практики, такого опыта нет, то лучше быть очень осторожным. Простому обывателю практически невозможно разобраться во всех тонкостях бизнес-процессов и понять, на что действительно нужны деньги, какова действительно ситуация в бизнесе того человека, который предлагает вам проинвестировать, и насколько реальны те ожидания, которые он вам предлагает. Кстати говоря, чем больше прибыли обещает вам предприниматель, который ждет инвестиций, тем больше вероятность того, что, скорее всего, никакой прибыли не будет, а инвестиции уйдут просто на покрытие его долгов, ну или в какие-то несбыточные мечты начинающего, ну, как вам кажется, перспективного предпринимателя. Увы, люди больше склонны верить в красивые цифры, нежели чем считать и проверять все данные в Excel. И самое главное, очень опасно инвестировать в бизнес своих друзей и знакомых. Потому что если что-то в бизнесе пойдет не так, вы потеряете как свои деньги, так и ваших друзей. А если речь о родственниках, то испорченные отношения вам гарантированы. Наиболее безопасно инвестировать в бизнес не напрямую, а через исламскую финансовую компанию или, скажем, инвестиционный фонд. Именно эта компания, которая является профессионалом рынка, сама за вас проделает всю работу, оценит бизнес-процессы, проверит платежеспособность, кредитную историю, проверит добропорядочность предпринимателя и реалистичность его бизнес-процессов и, соответственно, примет решение об инвестировании. А вы же можете прийти в эту же компанию и открыть в ней договор ограниченного инвестиционного счета. То есть, чтобы ваши инвестиции шли именно на этот проект. Но имейте в виду, что пройти отбор в исламской финансовой инвестиционной компании не так-то просто. На то это и профессионалы рынка. Если же вы просто хотите помочь своему знакомому, дайте ему беспроцентный кредит. По крайней мере, в этом случае, согласно договору, он обязан будет вам вернуть полную сумму, даже если его бизнес пойдет не так, как хотелось бы. Вы также можете инвестировать в реальные активы, приобретая недвижимость, землю и иное имущество. Это также может рассматриваться как инвестиции, халяльные с точки зрения ислама. Вы можете таким образом зарабатывать на росте стоимости данных активов, в последующем продать их по более выгодной цене. Однако нет гарантии, что данный актив вырастет в цене, он может упасть в цене, потому что экономика движется сегодня непредсказуемо и, соответственно, будете вы в проигрыше или в проигрыше неизвестно заранее, а в то же время актив, как правило, требует обслуживания, обеспечения, амортизации и так далее. И не забывайте про налоги. Поэтому, если вы не нуждаетесь в этом активе, не планируете им пользоваться, то лучше дважды подумать, прежде чем делать такое приобретение. Кстати говоря, если бы люди инвестировали свое имущество рационально и разумно, без излишнего накопления, но и без неразумных трат, то ситуация в экономике выглядела бы совсем по-другому. Итак, мы рассмотрели инвестирование с точки зрения простого обывателя. Как лучше сохранить и приумножить свои средства? Какой вид инвестиций для вас наиболее предпочтительный, выбирайте сами. Но не забывайте о диверсификации. С вами была Мадина Калимульна. Если вам понравилось это видео и было полезно для вас, поставьте лайк, подпишитесь на канал и отмечайте колокольчик, чтобы вы могли получать уведомления о следующих видео.